Подтверждаются опасения, что поставки подобных видов вооружений могут привести к дестабилизации ситуации. Сегодняшний комментарий Кремля о продаже Киеву боевых турецких дронов, один из которых накануне впервые был применен для атаки в Донбассе. Видео уничтожения гаубицы с помощью Байрактара опубликовал Генштаб ВСУ и тем самым не стал скрывать откровенного нарушения Минских соглашений. Согласно договоренностям, пользоваться беспилотниками в зоне соприкосновения разрешено только миссии ОБСЕ. Впрочем, международные наблюдатели не спешат одергивать украинских силовиков, а лишь призывают к сдержанности все стороны конфликта. Глава российского МИДа тем временем обратил внимание, что нынешняя ситуация должна заставить задуматься тех, кто потакает капризным требованиям Украины о срочном членстве в НАТО. И отдельно тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим. Все детали атаки управляемым снарядом, запущенным с дрона, еще выясняются. Выводы пока не сделаны, однако уже сейчас понятно, что момент вероятно переломный, и беспилотники могут существенно изменить боевую обстановку в Донбассе. А как именно, сейчас объяснит Евгений Тишковец. Евгений, приветствую. Добрый вечер. Ну, у Донбасса, я надеюсь, есть чем ответить. Алексей, ну абсолютно эффективных средств борьбы с беспилотниками у республик нет. Но кое-что противопоставить дронам они могут. Итак, на вид что-то среднее между гоночным автомобилем и монопланом с пропеллером. Так выглядит самый разрекламированный на данный момент продукт турецкого ВПК. Беспилотник Bayraktar TB2 преподносится как этакий предатор для бедных. По всем техническим характеристикам он уступает знаменитому американскому дрону убийцы. Однако в этом и оказался секрет успеха. Турки уменьшили аппарат, ограничили дальность действия полутора сотнями километров и снизили потолок высоты до 8 километров. В итоге Bayraktar смогли могла позволить себе даже Украина. Впрочем, дрон нельзя недооценивать. Он способен нести несколько видов боеприпасов. Это либо противотанковые ракеты Юмтас с дальностью полета до 8 километров, либо умные бомбы с лазерным наведением МАМ-Л и самая последняя модель монте Их можно запускать аж с 30 километров. Это значит, что для поражения цели аппарату не обязательно залетать в зону боевых действий. Опасность применения этого беспилотника состоит в том, что сейчас в в стране может начаться головокружение от успехов. Вы знаете, они сегодня двинулись там в серой зоне, заняли село. Вот это как раз головокружение от успеха. Им покажется, что можно двигаться дальше, что они с Байрактаром они могут добиться гораздо большего. Получат по зубам, но прольется большая кровь. В реальных условиях байрактары уже себя показали. Например, их успешно применил Азербайджан во время конфликта на Горном Карабахе. У Армении не нашлось современных средств ПВО, чтобы противостоять беспилотникам. В итоге байрактары нанесли армянской армии серьезный ущерб. Менее радужно обстояли дела в Сирии. Беспилотники массово применила Турция во время операции в Идлибе. И на первых порах все шло хорошо. Отчасти потому, что байрактары летали в зонах с минимальным присутствием сил ПВО. Однако вскоре сирийские артиллерии, Артиллеристы приспособились к новым целям, и баланс сил сразу же изменился не в, пой... не в пользу байрактаров. Также применялись беспилотники и в Ливии против сил генерала Халифа Хафтара. И там, по данным американских специалистов, панцири российского производства сбили по меньшей мере полсотни дронов на сумму в четверть миллиарда долларов. Эксперты объясняют, по-настоящему байрактары эффективны только против откровенно слабых армий, или если врага застали врасплох. Там, где слабо выраженная система противовоздушной обороны, там, где нет эшелонированной системы противовоздушной обороны, где личный состав не готов бороться с байрактарами, он достигает успеха. Им сделана большая реклама, но тем не менее с ними легко бороться, если ты умеешь. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, у непризнанной республики есть орудия, способные поражать байрактары. Но беспилотники могут наносить удары по целям с такого расстояния, которое, цитата, «будет критичным для подавления дронов». В такой ситуации эксперты советуют республикам обратить внимание на другие способы борьбы с беспилотниками. Средства радиоэлектронной борьбы... Станции РЭП, которые должны глушить не только каналы управления, но и воздействовать на, сами, на саму электронику этих байрактаров, они бы очень хорошо пригодились. Какие-то системы, которые в состоянии будут глушить вот каналы управления, заставлять эти байрактары возвращаться на свою базу, а в перспективе вынуждать эти байрактары падать на землю. Добавлю, что сейчас в распоряжении армии Украины 12 байрактаров, но в будущем их численность планируется довести до полусотни. Правда есть мнение, что большинство этих машин ждет незавидная судьба. Ржаветь на складах. Эксперты склоняются к тому, что после первых неожиданно пропущенных ударов силы ЛНР и ДНР довольно быстро найдут способы бороться с новой угрозой. Алексей. Чушковец, о байрактарах в Донбассе.